Так, окончание дня, мы закругляемся, тут кое-что уже сделали, кое-что преуспели. И вот я хочу показать, что же мы преуспели на фоне вот этой красоты, вот этой природы. То есть, здесь уже произвели штукатурку, отпосы поделали. Там еще один дом. С этой стороны посмотрим. Там Если смотреть вот туда вдаль, там монастырь. Видно с этого балкона. Здесь тоже отросы уже поделанные. Здесь леса, колеса. Ну как-то вот так. Ну а потом здесь еще будет штукатурка. Там зальем бетон ремычки и потом все это будет штукатуриться а на низ будет лестница вот ну, так вот так все стройте из камня и не только из камня вот такие это дела немножко солнце бьет все стройте из камня мастера зарабатывайте